Привет, друзья, с праздником, с масленицей вас. И сегодня мы разберем песню, а мы масленицу дожидаем. И еще сегодня праздничный розыгрыш нового сборника мировых хитов для Балалайки. Пишите комментарий, сборник и номер. Если вы первый, соответственно единицу, если второй и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, чтобы номера не пересекались. Через несколько дней подведем итоги. Еще часто вы спрашиваете у меня про аккорды для балалайки специально для вас мы уже давно с целой командой сделали схемы аккордов для балалайки которые находятся бесплатно в папке по ссылке в описании открывайте описание ссылка называется бесплатная папка в этой папке вот он находится этот сборник играйте скачивайте играйте и наслаждайтесь песнями ну поехали разбираем теперь песенку начинается она с нотки ми из атак из-за такта да? ми миля соль дес, фа дис фа соль фа ми, ми мажор поэтому фа дис соль дис до дис опять да? ми миля соль дес, фа, фа соль фа ми миляля соль соль фа фа соль фа ми. До, фа фа фа фа соль То есть сама песня не очень сложная. В ней там всего там 5 аккордов, да, и мелодия очень простая и легко запоминающаяся. Вот. Я ее обыграл аккордами. Вот давайте сейчас два основных таких типа и разберем. Значит, первый вариант. Аккордами полными. Ми мажор, судя с 7. И переходим этим же, этой же аппликатурой на ля мажор, то есть потом ми мажор си. Угу сире uh, фа si, Мизинец играет мелодию И Си-фа-ми si, То есть медленно это так выглядит. Можно начать с открытых крон. Это первая часть, мажор, минорная, до дис минор, соль диез ми, до дис и фа дис минор, ля, до дис фа диез, опять си мажор, да, опять повтор, ну и напряжение это выглядит так. Если мы играем обратным штрихом с подцепом Когда мелодия идет снизу Мы цепляем только первую струну А сверху играем по трем сторонам То есть отдельно потренируйте правую руку в левой руке. В левой руке у нас сексты. То есть можно с открытых начать, потом для до дес, что-то а, до диас. потом си, э, э, соль для... То есть параллельными секстами идем. Да? Можно так. Я играю аппликаторой B1.4. Вторая часть аккордами. окончание. Ми мажор, ля мажор, ну, раз. То есть... тоже интересный такой ход, необычный, не... не через доминанту, а через субдоминанту. Ох, я загнул какими словами. Да? Значит, разбираете два варианта. Просто на бряцине, на бряцине с обратными дробями можно сделать много да, много обдоробей в принципе можно добавить там, придумать какие-то. Второй способ э -э -э, с обратным штрихом да? тоже интересно звучит и всегда выигрыш. Вот, если вам понравился видеоролик. Ставьте лайки-балалайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, сборник, да? Пишите свои идеи, скоро ведь 8 марта. Если нужны сборники еще какие-то, пишите в личку на почту. Если нужно позаниматься со мной лично по видеосвязи, тоже пишите. Вот, как вам моя новая рубашка? И что еще? Подписывайтесь в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, группы, все ссылки в описании. На этом пока все, с праздником вас! И простите, если не прочитал ваши комментарии или письма, или так далее. Все, пока! Music